Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту! Сегодня мы поговорим о работе с программой AnyVideoConverter – бесплатное приложение для конвертирования аудио и видеофайлов. Скачать программу можно на официальном сайте, выбрав русскоязычную бесплатную версию для Mac или PC, а в процессе установки не забудьте отказаться от дополнительно предлагаемых приложений. Внешний вид видеоконвертера доступен в двух вариантах – светлом и темном. И поменять оформление можно, кликнув по пиктограмме «Показать главное меню» и выбрав пункт «Оболочки». Разберем настройки параметров, кликнув на значок шестеренки. В графе «Общие» мы можем задать папку, в которую будут попадать готовые файлы после обработки, а также можем перейти в эту папку, нажав кнопку «Открыть». На вкладке «Видео» мы можем регулировать несколько важных настроек будущего конвертирования, в частности задать правила для изменения размеров видео, чтобы в конечном варианте у нас не было каше, то есть черных полос, вертикальных или горизонтальных. Однако имейте в виду, что если вы используете эти настройки, то само видео может растягиваться или частично обрезаться, будьте внимательны. Здесь же можно устранить строчную развертку и добавить файлом опцию быстрого старта, что будет удобно, если вы размещаете видео в интернете. Во вкладке «Аудио» наиболее интересным пунктом является чекбокс «Нормализация звука», который позволяет при конвертации автоматически повышать уровень записанного звука до выбранного вами значения. Таким образом, можно значительно улучшить видео с тихим звуком. Наконец, во вкладке «Разное» есть множество дополнительных полезных настроек, например, отключение компьютера по завершению конвертирования, что позволит оставить обработку на ночь или в наше отсутствие. Кроме того, здесь можно снять некоторые значения, проставленные по умолчанию, в том числе добавление названия видеокодека в имя выходного файла. В самом приложении у нас три вкладки, предназначенных для разных действий. Основная преобразование позволяет добавлять аудио и видеофайлы и переконвертировать их в желаемый формат. Запись DVD позволяет записывать оптические носители в разных форматах, а загадочная опция «Запись видео» скорее намекает на более широкие возможности платной версии, нежели реально предлагает что-то полезное. Для конвертирования видео нам необходимо добавить файлы в окно программы, сделав это мышкой или указав конкретный путь при нажатии кнопки «Добавить видео». Сами файлы можно при конвертировании объединить в один, активировав опцию «Объединить все файлы». Из выпадающего списка нам предлагается выбрать формат, в котором видео будет обрабатываться. Здесь предлагаются самые разные устройства, но если вам нужно видео для последующего размещения в интернете, то выбираем формат HTML5 MPEG4 и уже к нему дополнительно настраиваем параметры базовых установок видео и аудио. Здесь можно выбрать размер кадра и качества, кодек, битрейт и частоту кадров, а также дополнительные параметры для аудио. Кстати, если вам требуется извлечь из видео только аудиодорожку, то из выпадающего списка можно выбрать аудиофайлы и указать желаемый формат, например, mp3. После того, как файлы добавлены, выбран соответствующий формат и дополнительные настройки к нему, можно нажать кнопку «Конвертировать» и дожидаться окончания обработки, после чего автоматически откроется папка с хранением новых файлов. Кроме того, есть возможность не обрабатывать весь файл целиком, а выбрать лишь фрагмент видео. Кликнув на иконку с ножницами, можно указать начало и конец интересующего у вас фрагмента. Таким образом, можно разбить одно видео на разные сегменты и впоследствии обрабатывать их в отдельные файлы, при необходимости отказавшись от обработки исходного видеофайла целиком. Пиктограмма с волшебной палочкой позволяет добавлять в видео различные эффекты поменять отображение картинки, обрезать размер, изменить яркость, контрастность и насыщенность, добавить особый фильтр, а также при желании добавить водяной знак как в виде текста, так и конкретную картинку, дополнительно указав прозрачность изображения. Наконец, еще одной полезной функцией Any Video Converter является возможность скачивать видео из интернета, просто добавив набор ссылок на конкретные видеозаписи и нажав кнопку «Начать», а после загрузки их можно сразу обработать в желаемый формат. Таким образом, сегодня мы рассмотрели базовый функционал бесплатного приложения Any Video Converter и убедились в том, что конвертировать видео совсем не сложно. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях или пишите нам в социальных сетях. Также не забудьте подписаться на наш канал в YouTube. С вами был Михаил и Компьютерная Грамота. Всего вам доброго!